Команда Prime Care благодарит Департамент предпринимательства и Агентство инноваций города Москвы за организацию конкурса и предоставленное кейсовое задание. Мы знаем, как порой бывает сложно создать и развивать свой бизнес, особенно в сфере инноваций. Но город Москва всегда готов прийти на помощь. А мы, команда Prime Care, создали прототип сервиса позволяющий предпринимателю и тем, кто только хочет и стать, искать подходящие программы поддержки города Москвы, частных фондов и акселераторов, знакомиться с единомышленниками, привлекать инвестиции и развивать недостающую экспертизу. Стартап-гайд ⁇ открытая и безопасная платформа с информацией о компаниях в серии инноваций, инвесторах и рынках, а также сервисов, полезных для стартапов. И, конечно, универсальная коммуникационная площадка для игроков фунчерного рынка. Регистрируйся на StartBase Online, расскажи о себе и о своем проекте и получи список релевантных сервисов именно для твоей задачи. Мы позаботились о том, чтобы фаундеры могли быстро подбирать партнеров, инвесторов и акселерационные программы, качать свою и привлекать экспертизу сообществ, а корпорации и частные инвесторы смогут следить за перспективными командами, проектами и динамикой рынка. Добро пожаловать в мир Смартмани.